всем привет это эконом класс канал о путешествиях и разумном потреблении до 32 лет я жила беззаботно. Получала приличную зарплату, путешествовала, покупала тряпочки. Иногда залезала в долги, когда не рассчитывала свои возможности. Но в общем все было замечательно, хорошо жила от зарплаты до зарплаты. Но в 32 года я вышла замуж, родила дочку, и мы взяли два кредита. Ипотечный и на ремонт квартиры и покупку мебели. Потом я разошлась с мужем и оказалась одна с ребенком на руках и с двумя кредитами. Вот тогда я поняла, что такое финансовая задница. И вылезала я оттуда долго, упорно, в течение пяти лет. И вот сегодня я хочу рассказать вам о, о своем опыте и о тех пяти шагах, которые я сделала для того, чтобы вылезти из долгов и начать медленное, но верное движение к своей финансовой свободе. Итак, я начала вести учет расходов и выяснилось, что 10, а иногда и 20 процентов моей зарплаты улетает непонятно куда. Купила шоколадку, купила бутылочку вина, одну-вторую, купила какую-то дребедень вот так для поднятия настроения и забросила непонятно куда. Так вот, вся эта мелочь, как говорят, рубль-копейку бережет, вся эта мелочь к концу месяца набегает на 10-20%, а это не хухры-мухры. Далее. Я поняла структуру моих расходов. Сколько денег уходит на постоянные расходы, временные, и сколько я могу откладывать. Ну, тогда, конечно, ни о каких о докоплениях речи не могло идти, но, по крайней мере, я понимала, куда уходят деньги. И после того, как я поняла структуру своих расходов, поняла, куда уходят деньги, на какие нужные и ненужные вещи, я сделала следующий шаг. Я попыталась сократить некоторые свои траты говоря умным языком я оптимизировала свои расходы а благодаря весьма нехитрым правилам казалось бы очевидным и простым мне удалось сократить траты на питание где-то на 10 тысяч в месяц а жкх на тысячу и около 2000 я сэкономила на Всякого рода досуговых развлечениях, ресторанах э, э, и культурных мероприятиях. Хочу сразу сказать, что оптимизация расходов ничего не имеет общего с отказом от всех э, удовольствий, привычных вам э, продуктов и развлечений. А, то есть все осталось как прежде. Я также нормально питалась, я э, жила в, в хорошо отапливаемой квартире, я развлекалась, ходила с друзьями в ресторан. Но... Э, я научилась тратить на это меньше денег. Так вот, в совокупности, оптимизируя свои расходы и сократив траты по некоторым статьям расходов, я сэкономила в месяц где-то около 30-40% денег своих. И у меня появилась возможность сделать следующий шаг к тому, чтобы выползти из своих долгов. У меня появились деньги для того, чтобы рассчитаться с долгами и кредитами, и все, что у меня оставалось, я отправлял на погашение кредитов. И в первую очередь я гасила наименее выгодные э, кредиты, то есть там, где выше процентная ставка, и э, там, где какие-то есть дополнительные выплаты. После того, как э, со всеми долгами я рассчиталась, я сделала пятый шаг. Итак, я научилась не жить от зарплаты до зарплаты и откладывать деньги каждый месяц. Эти деньги я отправила на погашение кредитов. И после того, как у меня не осталось долгов, я начала формировать финансовую подушку безопасности. У каждого из нас разные финансовые состояния, поэтому кто-то может откладывать 10% в месяц от зарплаты, кто-то 50%. Но а, если брать такую оптимальную структуру расходов, куда должны идти деньги, американские ученые ее создали: такую, знаете, среднестатистическая а, температура по больнице. Так вот, для среднестатистической российской семьи оптимальна следующая структура. Распределение своих денег. 50% вашей зарплаты должно уходить на постоянные расходы. Речь идет о питании, услугах ЖКХ, транспорте и прочих расходах, которые вы совершаете в течение месяца. А Около 30% вашей зарплаты, вашей прибыли, доходов, у кого как, должно уходить на временные э, расходы. Это, путеше это путешествия, покупка одежды, э, всякие досуговые мероприятия, рестораны, кафе и всякая другая развлекуха. И 20% вашей зарплаты должно уходить на формирование запасного фонда или финансовой подушки безопасности каждый называет это по-разному а и после того как финансовая подушка безопасности создана вы начинаете воплощать а, в жизнь свои финансовые цели но об этом а, позже это уже как бы следующий шаг к вашей финансовой независимости пункт номер пять это делать все без фанатизма я Жутко ненавижу долги, быть должной кому-то. Поэтому э, я решила, в общем, отказать себе во всех радостях жизни для того, чтобы погасить э, кредиты. А я не путешествовала, я практически не ходила в рестораны, я не покупала себе одежды. Что в итоге получилось? В итоге получилось, что мне так это все надоело, жизнь вообще потеряла вся, всякие краски. Я отправилась с подругой в Польшу, и там, в общем, тратила направо-налево, чтобы э, э, компенсировать все те потери, которые я понесла от того, что отказывала себе во всех удовольствиях. В общем... А давайте кредиты. Создавайте подушку безопасности, но без фанатизма. Оставляйте себе немного денег на удовольствие. Вот понимаете, финансовая диета чем-то чем схожа с настоящей диеты, жесткой. Вот а, женщины, мужчины, которые сидели на этой диете, знают, что рано или поздно ты все равно сорвешься. Сорвешься и сожрешь что-нибудь архи-жирное а, и архи-неполезное то же самое происходит и с финансовой диеты. Если отказать себе во всем, держать в потной э, руке копеечку, то вы сорветесь. Поэтому для того, чтобы этого срыва не было, э, позволяйте себе удовольствие и, откла и откладывайте эти деньги на удовольствие. Итак, я сделала эти пять шагов, в результате которых э, я решила... Три главные проблемы. Я научилась тратить э, меньше, чем я зарабатываю, э, рассчитала с долгами и с кредитами и создала финансовую э, подушку безопасности. Что дальше? А дальше нужно сделать... Следующие шаги. Первый шаг – это формирование финансовых целей и создание финансового плана для достижения этих целей и создание пассивного дохода. Что касается первого пункта, то цель принято делить на три части по как бы их длительности есть краткосрочные цели те которые вы должны реализовать в течение года есть среднесрочные цели это, на них э, дается время в три года ну как правило это покупка машины э, покупка дачного участка э, ремонт квартиры и долгосрочные цели это очень крупные покупки в виде квартиры э, загородного дома образования для детей и формирование пассивного дохода. И вот вторая цель формирования пассивного дохода очень важна, потому что, ну, наверное, никто у нас, из нас уже не надеется на пенсию, а о пенсии желательно подумать а, пораньше. И для того, чтобы прекрасные годы жизни, когда вы а, свободны, дети выросли, у вас появилось много времени на себя, на свое влечение, не а, прозябать, а, в, считая а, копейки в своем потертом кошельке, а жить нормальной, полноценной жизнью. Ну и в завершение небольшие размышления о жизни. Если вы не богатый наследник, не шоу-звезда и не гениальный предприниматель – то ваш путь, у вас есть единственный путь к вашей финансовой свободе. Это умение грамотно распоряжаться деньгами. А это умение стоит на двух столпах. Разумное потребление и финансовая грамотность. Поэтому я понимаю, что это может звучать скучно, неинтересно. Но подумайте вот о чем. Те дивиденды, которые дают вам деньги, это невозможность купить какую-то дорогую вещь, там, сорить деньгами, чувствовать себя богатеем которому повезло в жизни, главные дивиденды, которые дают деньги, это возможность распоряжаться свободно своим временем, возможность работать а, где угодно, когда угодно и над чем угодно. А, если вы имеете возможность работать неполный рабочий день, посвящать свое время хобби, общению с друзьями, а, общению с семьей, заботе о семье, то а, все это повышает ваше настроение, все это наполняет вашу жизнь смыслом и радостью и в конце концов делает вас счастливыми. Но разве эта цель не стоит того, чтобы просто немножко поднапрячься, дисциплинировать себя и ступить на этот путь, а, в конце которого вас ждет свобода. Не только финансовая, но и свобода распоряжения своим временем, а, с, своей жизнью а, и своими мечтами. Так что я желаю вам жить с удовольствием и за разумные деньги.